Привет, мне 36 и я юрист, работаю с 9 до 18, и два выходных, хорошая зарплата и я обожаю свою работу. Сейчас мне 62, я больше не могу работать, а пенсии едва хватает. У меня свой бизнес, все прекрасно, бизнес развивается, доходы приумножаются и я в шоколаде. Мой бизнес больше не приносит дохода, да и нет сил что-либо делать. Доживаю как могу. А я студентка и у меня вся жизнь впереди. Передо мной открыты все дороги. Я все успею и все смогу. Очень быстро пролетели годы. Я вроде все успела, многого добилась. И все же осталось у разбитого корыта. Как так вышло? Впервые я услышала об инвестициях 4 года назад. Тогда я была мамой в декретном отпуске, а сейчас на моем счету несколько миллионов рублей и ежемесячный доход 250 тысяч. И я открыла инвестиционный счет и для своего ребенка, вложив туда 100 тысяч рублей. Когда ему исполнится 20, на его счету будет 10 миллионов. И я спокойна за свое будущее и за будущее своего ребенка. У меня масса свободного времени для общения с любимыми и родными, для занятий любимым делом. В жизни важно видеть возможности и использовать свой шанс.